Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, немецкий линкор девятого уровня Джорджа, карта Устья, игрок Жданов Ну неплохой в принципе зал, цитадельки выбить из-за магию не удалось, но белого урона на 13 с половиной тысяч, тоже неплохо А как вот здесь пытался сбросить торпеды но под таким шквальным огнем сразу там не знаю ну как минимум точно с трех кораблей по вот там работало не удалось ему совершить атаку зал неудачный по зуме все летит мимо А на авианосцах, конечно, надо цель правильно выбирать, а то бывает, вот так вообще не удается ни одного сброса сделать, если бы тебе много ПВО работает, да, или какой-нибудь один корабль закачанный ПВО. Вообще проблематически может, лететь. Еще одна попытка поразить Азуму. На этот раз удачно 21 тысяча, да, там чуть-чуть не хватило с одной цитаделькой. Вот так вот, ходить бортами на таких дистанциях. Тут еще маги куда-то летит вперед. За это надо, конечно, карать. За такие хождения бортами. Ну, что и происходит, а? 24 с лишним. И опять что-то, пока что по одной цитадельке за зал. Сыт он идет вперед, что-то прям агрессивно на фланге на этом противнике играет. Ну, вроде бы у них численный перевес там небольшой. Вот они в наглую вперед идут. Причем пока что урона они получают гораздо больше. Здесь было опасно, а Маги стрелял. Ну пошел фокус по Владивостоку, который, по-видимому, боролся. До, До свидания. Надо же свои силы да, оценивать. они не вот так вот лезть вперед. Выбрал неправильный момент, вышел вперед, уборолся, отправился в фор. Счет уже 2-0. Команда проигрывает. И по точкам, на точку А. Противники захватили. По очкам уже более чем два раза впереди. Ну, тут благодаря, конечно, еще уничтоженным кораблям. Надо сейчас, конечно, добирать Циттона. Все, пошел на стрел по МК. Сыт добирает, причем авианосец постарался. Еще и минус Амаги. И счет уже оп, 2-2. По очкам уже не такое страшное преимущество, почти выровнялся. Морозиться ему ну, 70 очков. Союзники, точку. Ганза с полным запасом прочности. Отворачивает, избегает. Избегает залпа. что там атака делает? Он не стреляет, не знаю, может пытается подобраться на дистанцию торпедной атаки, но... Не знаю, когда там сто, столько впереди вражеских кораблей, подбираться так близко, чуть чревато. Здесь только, да, на таких кораблях на пределе, там, от, или вообще от рельефа лучше стараться отыгрывать. Почти 16 тысяч. У Канзаса уже оп, не полный запас прочности. Канзас начинает отступать. В принципе, здесь противник продолжает сохранять пока что численный перевес на этом фланге. У них здесь 5 кораблей. Против 3. Счет уже 4-2. Сейчас счета так добрать должна. Парочку сквозняков из Ну, минус атага. счет уже 5-2. Потихоньку превращается в разгромный. Тут же надо, да, не забывать держать в уме, что где-то неподалеку эсминец. Вон он, как раз, попал в засвет. Оланд. Можно, кстати, чуть-чуть здесь довернуть, подойти поближе, дабы ПМК по поэтому этому поработало. Тем более он там авианосец по нему отработал, осталось 800 прочности. Ну что там, Зетка? Ну добери-то и сменит. Вот, Оланд уничтожен, Азума Дерритория готова Замат и счет уже не такой страшный, уже 5-4. Теперь самое время Зетке захватить точку Д. Корабля. Выровнялись 5 в 5. До сих пор сейчас сюда игроки есть, которые не могут выключить ПВО. Это, кстати, очень сильно помогает, чтобы засветить эсминца. Да, вот как сейчас видно было у Зетки, ПВО работало. То есть даже иногда чисто попадает засвет из-за того, что ПВО не выключено, запускаешь глубины эти, да, сброс, короче, по подводным лодкам. У эсминца срабатывает ПВО на эти самолеты, и он попадает в засвет. Сейчас многие игроки этим пользуются. Поэтому ПВО от греха подальше на эсминцы надо всегда держать выключенным, включать только по ситуации, когда это необходимо здесь нет возможности по побаффала отстреляться аккуратно он там отыгрывает от рельефа заплевывает фугасами Джорджию второй пожар прочности мало, приходится использовать аварийку здесь еще Алджери фугасами стреляет есть две цитадельки неплохо один фугас отправился отдыхать ну не, ну Зетка молодец, точку Д все таки захватил что прибавляет шансов на победу. Да. Особенно в таких упорных боях надо просчитывать все. Главное следить за очками. На 300 очков противник впереди, да, поэтому по очкам победить будет тяжеловато. Надо третью точку захватывать. Ну, точка А точно не светит. Ну, если только точку цел. Вот сейчас. Вот здесь две помехи в виде Канзаса и Баффала. Надо идти с Баффала на сближение. Баффала начал убегать. Ну, значит, гнать его надо отсюда. 8-500. Ну все, если хочешь победить, да, надо теперь на полных парах лететь вперед. В принципе, Джорджия чем не занят. Врубил форсаж. Настреливает по Канзасу. Надо как можно дальше Баффу отгонять, чтобы он здесь на и не согрелся. Еще 8000. Там авианосец помогает. Есть попадание. Там еще от Z походу, торпеды идут. А, З промахнулся. Ну там видно, оба веера отправил в одну кучу. Ну зачем? Причем, походу, авианосец его спугнул. Он отворачивал от торпед авианосца, в итоге избежал, избежал атаки Зетки. Ну ладно, все закончилось тем, что в итоге... Вражеский Линкор уничтожен. Добрали Канзас. Общими усилиями с помощью авианосца. 5-5. Борьба напряженная. Ну, тут Джорджи на точке Б ничем помочь не может, да, далековато находится из сменится. С таких дистанций смысл стрелять. Скорее всего, все равно не попадешь. Тем более, здесь есть... Был, точнее, Баффало. Как вот так вот прям, ну, совсем бортом идет, еще и стреляет. Ну, отверни ты, Бор, чтобы минимизировать потери своей прочности. Нет, я хочу стрелять из всех пушечек. И вот так вот. Бац, и нету корабля. 4-4. Продолжается упорная борьба. Уже два мере. сокрушительных удара Джорджи удалось сделать. Четыре уничтожено. И еще один, и будет Кракен. Не дайте им захватить точку. Что, Джорджи решил отправиться на точку Б. Ну, в принципе, да, и оставшиеся противники тоже где-то в той стороне. Это он, тот он у нас Дункан и Сурей. Как раз надо идти на точку Б. Зал пока Чуть-чуть, да. Маловато упреждение взял. Рядом снаряды ложатся. Ну, если сейчас авианосец будет светить, да, ПМК настреливает. В принципе, Акацуки теперь деваться не будет. Там еще он авианосец из него выковыривает. Сейчас пока ПМК как-то не особо нет попаданий. Ну, из главного калибра. Оп, что-то маловато. Горит, горит, а Кацуки. Аварийка, поход на КД. Все. Авианосец работает. второго уничтожает в этом Спасибо. бою. Где там, где там потерявшиеся два противника? Сейчас их авианосец обнаружит. Двигатель вот он, вот он, форсовый. Дункан. Прочности у него, в принципе, там Торпето меньше, чем у Джорджии паяло. в два раза. Так что при правильной игре никаких проблем у Джорджа возникнуть не должно. Тем более еще две ремки в запасе. Нужна помощь с ПВО. А Дункан еще убегает. Ремки закончились. Нечем прочность восстановить. Нет попадания. Минут до конца. Выжидает Джорджия момент. Дабы рассчитать правильное упреждение. Да, потому что дистанция уже увеличивается. И там чуть доверни туда-сюда. И, ну, в итоге попасть не удалось. Ну, ничего страшного. Сейчас главное точку Б захватить. И, в принципе, уже шансы на победу. У противника будут таять. Не знаю, надо, надо сосредоточиться на дункой. Забыть про Сурей. Он уже, в принципе, убежал далеко. А тут, оп, ну, авианосец. Ну, все, сейчас точку Б захватывает. Времени ты еще достаточно, чтобы по очкам без проблем вырваться вперед. Захват вроде. В ближайшее время с бедняком. Мы сюда лететь далеко. Если Агер, конечно, с точки не сойдет. А, Агер это и делает. Блин, ты что ж, притормозить вовремя не можешь, что ли про СТ! Как вот так получается, не знаю Причем, да, просто уперся в остров На ровном месте Здесь хорошая возможность Вот по суровой отстреляться идет Он бортом, правда, корабль маленький, конечно Попасть Даже с такой дистанции Может быть непросто Оп, ну, два сквозняка Три тысячи Есть все-таки, захватили точку до конца боя три с половиной минуты по очкам ну почти вырвались вперед немного не хватает ну успеем суррей не уйти еще один сквозняк вот это конечно раздражает когда да, стреляешь по крейсерам фугасами рад сейчас суррей не знает. что то, -то суррей не стреляет вот. открыл огонь да вот так фугасами из тебя выбивает больше, чем ты бронебойными снарядами. Ну вот не летит и все, да вот так стреляешь, стреляешь, Что там стрелять, вылетают огонь, сквозняки, огонь, то есть минимальный урон, а... а ты весь горишь и теряешь очень быстро прочность. Да, ну вот сейчас чуть лучше, почти 5000. Еще справа авианосец. По, по очкам, я сорю, команда уже вышла вперед. самый вот этот ПМК, когда настреливает. Налево и направо. Все, походу до свидания, Сурей. С Там, следующий залп даже был лишний. Ну и теперь дело ворота. техники просто Корпеды разобраться с авианосцем.